Приветствую, уважаемые друзья, партнеры, подписчики, гости моего канала. На связи Ростислав Франскевич. И в этом видео я покажу вам, как осуществить вывод монет призм со своего баланса личного кабинета Рой Клуба на кошелек SIGGIN PRO. Для начала нужно авторизоваться в своем кабинете Рой Клубе. Для этого кликаем вход и авторизуемся. По адресу своего кошелька. Далее мы видим баланс. Кликаем Вывести призм. Сейчас нам необходимо сгенерировать подпись. Для этого копируем фразу для подписи. Переходим на мой кошелек SiginPro, где я предварительно авторизовался. И находим наш кошелек, вот именно этот кошелек. Нажимаем подпись, вставляем фразу для подписи и нажимаем генерировать. Таким образом мы сгенерировали подпись. Скопировать, переходим в roycup и вставляем подпись. Далее сумму вывода. Я хочу вывести 115 призм. В комментарии мы можем написать вывод на Sigent Pro и далее вывести призм. Средства успешно отправлены. Переходим на ссылочку выплаты и мы видим вывод средств в размере 115 призм. Можно посмотреть транзакцию. И можно скопировать. Осталось мне всего лишь дождаться выплаты на кошелек. Через некоторое время я получу монеты в размере 115 призм на свой кошелек Sigin PRO. А вот, кстати, мы и получили монеты. Все произошло довольно быстро. Ожидает воду 115 призм. Когда 10 транзакций в сети подтвердится, 15 призм перейдет в режим доступно. И вот 115 монет успешно зачислены на мой счет. А на почту должно прийти соответствующее уведомление о вводе призм на сумму 115 монет. И нам осталось написать отзыв в своем кабинете Рой Клуба. Имя Ростислав. Текст. Все работает замечательно. Отправить отзыв. Отзыв успешно отправлен. Вот так легко, просто и быстро в любой момент времени вы можете осуществить вывод призм с вашего баланса в кабинете Ройклуба на ваш кошелек призм в Про. Присоединяйтесь в мою команду Рой Клуба. Получите великолепный инструмент для создания пассивного дохода 28-30% в месяц. Возможность для саморазвития и самореализации. Моим партнерам я помогаю все сделать под ключ в режиме демонстрации экрана Skype. Если понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на мой видеоканал. С вами был Ростислав Франкевич. Всем добра. И до следующих видео.